Го з Динцу запушим. А ему пальчик. О, хорошее начало. Я с вами пушу оттим. А На нахуй. <связь>. Ч по кайфу, блядь? Го запушим, пока не резко, Давай, давай. Бомба установлена. Работягу я Бля, теперь мы своих хуя Понимаю. Три килом, бля, Я вылечу Я не Минус семь. Кому ХПшки? Надо ХПшки, братан. Спасибо, хп надо. Мы выиграли. Защитите стратегические объекты. Гой запушим, да, еще разочек. А вы там с пальцами своими разбираетесь. Да, кому сунет. Вот так, сорян, здесь. Должна быть двое. Осторожно! Граната. Да, должна быть. Двойка. Соглываем. Или вверх. Нет, бой. Гибать. Зеленки. А, да, принимать А я это а Зеленки. Не Зеленки. Не не ну блять, вот как, как, Они как, как. Такая дистанция, он просто с пашка, меня убивает. <тачки> я, я двойку Пальше. пошел. <тачки> Спасибо, да. <пар>. Да, <тачки> Убил двоих рука. Самый раз... быстрый Пинцы раунд выполнено. в моей жизни. Защитите стратегические объекты. Взорвал двойку. Рукав. Взорвите. Хорош. Убил рукав. Еще рукав. Хлпа нужна. На кубе на большом стоит просто. Резнули рукав. Хорош. В рукаве последний. Хлпа нужна. Все бойцы Убил. противника убиты. Мы Слабо, победили. Как и твои друзья. Защитите стратегические объекты. Вряд ли сейчас двойка будет. Го, один запушим. Авики, пикайте ДЛ. А я хаешку накинул. Граната пошла! Граната! Наверное, вверх. Скорее всего, вверх. Я запрыгну наверх. Давай. Удачи. Ой, хорошо запрыгнул в в линию стояли. Мы выиграли. Это я походу удачно карту напикал. Установите бомбу возле одного из объектов. Я бы двоечку поиграл. Поехали. Го подсадку авику одному. Граната пошла. Просто смотри перетяг и убивай. С фунтовой. Фресс брат. Понятно. ХП надо, ой, брони, инший к нам. Да, да, да, да. Троим надо. Угу. Наш вверх выбили, сейчас спина будет. Он снова на кубе стоит. Бально да. же Быстрее все только. Пизда, блядь. В рукаве авик по лучше сидеть. Ты не убьешь. Ну была же инфанка на нашу, нашу верху, Ты либо туда, либо сюда как Установите бы. Установите Гол, пять подсадок. Да, погнали. Давайте я, я думал, вообще покоординирую нахуй и выиграем. А то ж полезно да. Ну вот сами пойдуть. Я не пойму, нахуй они друг друга валит. Я не знаю. Может Конечно. посрались. Может быть. Там еще руинит поеди кто-то. Давай. Все бойцы противника Хорошо. убиты. Мы победили. Хорошо, что я это патчу не пикнул, так ты думал, что там баклана будет. Гоу, еще 5 пацанов. Ну или 4. Бомба взята. Гоу, на два пальца на все. Чего? Хорош. Их вверх двое. Медик снайпер. Олег, постреляйся с ними в наружу. Хорош. Рукав, их верх лесу. Блять, еще не я Рукав, мне не маршрут дали. Дай брони. Нужна броня. Дай еще брони. Маршрут, может, Еще. Мы а уничтожили отряд Неплохо, да. Установите бомбу. Гоу еще четыре пацаны. Пока прокатывают, нужно, попали, нужно да? так Бомба же играть. Если что, на единицу спрыгнем, идем. Okay. Могут сейчас запушить теоретически, но... Да за... не стоит, блять. Чем... Один взорвали. Вышел, э -э, на центре стоит. Осторожно, граната! Взорвало, выкиньте я. Прикрывайте аресты, понятно. Все разорвали. правый рукав вышел. Хорошо, красава. красава. Бомбы взята. Медика барель. Да Рас не, я арестую кого ближе, дай брони. У меня еще рука. Два. Сейчас в Центр. Прикрой, Там а не К тебе прокатывались я успею, по идее. Дай броню. Мой брони, не Подожди. Так Это намного лучше. За На центр, короче. Сейчас подобрал я. Ктар. В упоре. А, в упоре. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Зря выкатился. Бомбу. Гоу еще так же. Только сейчас и конем, типа, бомба, что мы наверху, бомба. и на один с А это как? Ну просто покажемся, что мы наверху, что нас много. Смачки там киньте, вся хуйня. Да, да, Все, съебуем да. на один. Ну нахуй ты умираешь, братан. Я думаю, да, я его один. убью. А я думал, что надо перетянуться. ИНЖ, давай, ставь быстрее. Неверпай. Бомба установлена. Рукав закрой, Чаппи. Хорошо, что он. Он Сиди в рукаве. Сиди А не танки. ты Где ресторан? Страна? Наш верх, блядь, бак. Они рукав играют. Иди к чапе, иди к чапе. Можешь а -а -а. Меха Да. Захильте друг друга там. Спасибо. Помогай ему, помогай ему рукав поднимать, там говорит много. еще Хорошо. Блять. А, да, да, нормально, нормально, да. Бам нахуй. Нам удалось взорвать бомбу. Раунд выигран. Молодцы. Защитите стратегические Го, объекты. Го, как играли до этого в обороне. Блин, облойка, Смотри руках. Тихо. Бомба дошла. Пиздец. 70 дал инджу. В рукаве. Да, со всех сторон обошли. Он рука в руках запиничикает, может у тебя уже. Бомба установлена. Хорош. Осторожно, граната! Штурм остался. Лучше, ебать. Такого я еще не видел. Да они, да как долбоебы сыграли, раз. Я говорю, такого я еще ну, не видел. Надо. Бомба успешная, просто Полиция убегают нахуй в спину и будут, блядь, дурачок. Запусти единицу, я соло-2 сыграю. Мне кажется это двойка опять была. Мне кажется это единица будет. А да, мне кажется. да. Они уже да. сколько раз уже на двойке обосрались там. Походу один реально. Да. Чё красным запушил? За горкой. Блять. Сейчас он нахуй мне повесит. За горкой давай. Дрываем. Он тут. Тихо, тихо, тихо, тихо. тихо. Сука! Как долго тут свапаются оружие на этом, кл... на этом сете, пиздец. Объекты. Жаль, ну штурман взял, кстати. Медик, надо резать Чапи. Кого? Кого угодно. У тебя ресов очень мало. Думаешь? Да. Okay, yeah. Это вверх, это вверх, по-моему. Они в пирамиде вроде как. Да, это вверх. Уже, уже, блядь, заходит нахуй. Прошли уже под наш. Хорошо. Yes. На нашем верху рисуют, по-моему. На двойке меня риснуть надо. Думаю, что да не успеешь уже. Наш Да, сидят на нашем верху, просто рисуются. Неопытность, а ты в блэквуди? <туж> Новый? Нет, спектр идет еще. Да, ебать, классно, наш верх. Наш верх и сверх. Иван-шот, щит, дэп, блин Н двойка, бой Да, нам была, бомба установлена no Рука фреснули, там трое если бы убил, были бы шансы взять раунд. Ой, их вверх запушим, их вверх запушим. А потом уже, неважно, куда они пойдут, просто спину сыграем. Хаешки раньше времени не кидайте. А то просто палевно будет. Есть, есть, есть. Это не ванш. Ты со мной тыщи. Какой фарнал. еще не угу. Справа. Справа умер. Осторожно, граната! Уж. тихо, тихо. них. Граната! Ты... Ты команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Давайте соберите заебали, мы уже три раунда подряд слили. Го повторим, го повторим. Вы, блядь, не умирайте на первых секундах, ебнарод, живите, блядь. Чапи, чё ты вообще никого не резаешь, только дофнешь? Давай, братан, соберись. Играй Без... с умом, не Опять пекай, блядь. Взрывайте, нахуй. Гидай гранату! О, на нахуй, всё. Чапи дай, так, Спасибо, этот уебище в спине, наверное, Они спрыгнули. Рай. Он спрыгнул, то есть. Он где-то под двоечкой вроде был. Вот он, вот он, вот он. На один ушел. За кубом. На да. Давайте он только рукав, не по одному. Рукав. Давай. Раунд выигран. Пойдет. Команда врага уничтожена. Так, все, надо в атаке теперь забирать. Остановите бомбу. Го, двойку, рукав запушим. Авики, первые идите, мы вас разменяем. Зелень убиваете, там, за убиваете. Да, да, да, На да, пуху мы разменяем, иди первый, глава. Ну, давай, давай, братан. Давай. О, найс, ресы. Бомба потеряна. Зеленка двое. Снайперы штурм. Штурм в открытую стоит. Блядь, меня взорвали, ресы. Нормально, есть, медик. Крой. Есть. Пойдет. Надо инжа поднять. Да я в открытую сдох, они смотрят меня. В ага. Хелпа нужна в рукаве, народ. Нормально, Рукав пост. Вчера Хороший храйн. Так, тихо. Команда противника Гоп <связь> <связь> просто возле одного из На савике нормальные, у них один навик, все. Это хувый. Бомба взята. Броня нужна, ФЛ. Всем нужны. Я обработаю Можно стянуться на двойку, народ. Сейчас идем, я... Погнали, останемся Да не пикай, чай пи, бля, что ты делаешь? Это меня речь не же, не... и убьют спасает. меня и все. Так, мы сейчас показали, что стягиваемся на двойку. Потому что он по килл камере видел. Че, идем обратно на Да, идем да, обратно на один. Да, ну, там, да, там один стоит, штурм да, остался. За кубом. Осторожно, граната. Грай гранату. Даю брать. Выиграли раунд. Вражески я три антиоспанский. Ну да, легкое. Хули можно Next тоже сразу же запустить. Да кто говорит? Не Кто? Неоптность? Понятненько.